Показывайте, где вы служите. Давайте побед резинки Вот так? Нет. Нет. Вот так. Нет. Да. Нет. Давай. Да. Это будет палокатка. Да? Конечно, вы делаете коры или полопатку. Вот так мы делаем. Давайте вот лопатки, удлиненная корабля. Не короткая как у меня, Вот так, да? Что, не проминается? Ну, конечно, такая Я их не чувствую. я уже посмотри на